Планета. Третий день в Намибии, и мы мчимся на побережье, на берег скелетов для того, чтобы посмотреть историю одного великого корабля. Гуляя по мунду, не могу поверить, что я в Африке. На самом деле, Намибия вся полностью напоминает мне очень сильно Австралию. Потому что левостороннее движение, очень много белых. Собственно, Намибия очень цивильная сторона, очень хорошие дороги, относительно недорогая. Гораздо дешевле, чем Ангола. но надеюсь, ЮАР будет подешевле. Посмотрим, не знаю. В среднем поесть с бутылочкой вина на двоих у нас с Игорем уходит примерно 50-60 долларов. Сейчас мы ходим, гуляем по Свакапмонду и после этого едем на берег скелетов. Наша задача сегодня увидеть те самые дюны, которые выходят прямо в Атлантический океан. Проехаться по берегу скелетов – это одна из главных вещей в Намибии, которую мы должны сделать. Соответственно, берег скелетов – это прямо историческое место смоем Дастер с Игорем сошлись во мнении, что последний раз Дастер таким чистым был только в Москве с тех пор никто круче его не мы. Залили полный бак бензина Затарились водой, едой Едем на берег скелетов Дровами? Да, дровами а На тот случай, если мы не успеем вернуться до темноты У нас есть все необходимое для этого Но это элементарная техника безопасности Потому что застряв на берегу скелетов У тебя выбраться туда не будет возможности Потому что это полностью безжизненная пустыня Почему вы думаете, как называется берег скелетов? Мы вам попозже расскажем, кто не догадался. Сдох, землик! Все, Брось меня, спасайся сам! Сейчас мы наконец-то добрались до пустыни Калахари. Находимся на одной из самых высоких дюн в мире. Она называется дюна номер семь. Найти ее не сказать, что сложно, но и не сказать, что очень легко. По крайней мере, на дорогах есть указатели и все про эту дюну знают если спрашивают, куда вы едете в дюны спрашивают, на дюну номер 7 на дюну номер 7, так что в принципе все ее знают вот такой кусочек дюн посреди каменистой пустыни а сейчас мы поедем в настоящую пустыню посмотрим, куда мы сможем доехать вообще в принципе насколько далеко от дороги мы сможем поехать, вот как максимально мы уедем, там мы поставим палатку, устроим Привал, разведем костер и заночуем. Вот это будет настоящий экстрим. Но дюны реально потрясающие. Чтобы забраться сюда, надо, я реально, я никогда не не думал, что я такой духлик. Просто я сдох на через 50 метров подъема по этой дюне. Она нереальная. вам высота дюны видите дастер стоит внизу Ребята, смотрите, что такое подъем в дюны и спуск из них. Прям в дюнах, прямо возле нас, вот ходит шакал. Совсем нас не боится. До него метров 30. Вот мы приехали. Где-то остановились. Непонятно. Почему непонятно? Понятно. Все темно, ничего не видно. Вот, пожалуйста. Игорь, ты хоть палку-то хоть раз ставил? Нет, ни не разу. Сейчас буду первый раз в жизни ставить. Понятно. Ну, я смотрю, ты слишком резво начал. Да, конечно, ваш петуральский. уральский. Понятно. Не мог бы ты снять вот эту палатку вот так вот? В смысле? А? И что, подожди, и вот ты изначально предполагал, что мы будем спать в ней вдвоем? А что тебе не нравится? Ну, мне кажется, даже в самых пидористических отелях, в которых мы спали за одной кроватью, кровать была как минимум в полтора, а то и в два раза шире. Не знаю, я в пидористических отелях не жил. но ну Ну как, ты доволен? Когда ты еще можешь в пустыне Намиб пожить в палатке? Вообще супер. Я вообще кайфую. Сейчас будем готовить. Я купил специальную кастрюльку. Кастрюлька, потрогай. Ты ее трогал? Нет. Тоньше консервной банки. Алюминиевая. Да, алюминиевая, но. Ну реально, да? И стоит тоже там, не знаю, 4 доллара где-то так. Нифига себе ты бюджет тратишь, а? Не, ну ты где еще купишь за 200 рублей кастрюльку? Где в России, мадушки? С собой привезет. Рома. А что у нас сегодня на ужин? Пока ты мыл машину, да? я купил макароны и консервы, и сыры, и еще, и хлеб. То есть ты представляешь себе, что я после шикарных устриц и белого южноафриканского вина... Будешь жрать макароны. Да? Именно так. Короче, мы забыли купить вилки. Не мы! Не мы, а вы. Ну Слушай, ты пиво себе не забыл купить, а вилки я, значит, забыл купить. Я не пиво пью, а сидр. половиной градуса яблочный сидр. Вообще прикольная тема. Какая разница, не забыл, не забыл, а вилки, значит, я забыл купить. Угу. Вот, поэтому я выточил палочки. не покажи, пожалуйста, это шедевр. Шедевр, это, это шедевр. То есть каждый японец удавится за такие палочки. Друзья, наша бомжи кухня продолжается. Не нравится, не ешь. И не нравится, я буду есть. Все. Ну все, короче, макароны готовы. А накидывай сыр, пока он не самый. Пока не оцени макароны. У нас есть тунец. Так как у нас нету соли, то соус выливаем сюда и высыпаем сюда же тунца. А себе я приготовлю бобы. Хорошо, что ты спишь в отдельном. Каюте. И сюда их тоже высыплю. Красавчик. Нравится тема? Кухни. Ну как? После устриц. После устриц говно и мало. Слышали, да? Лишаем его порции. Не, на самом деле вкусно. Конечно, вкусно. Есть история про то, что. В пустыне на Намипы иногда встречаются львы на, береге, на берегу скелетов. Там, где мы находимся. Да. <соскорреские> львы, когда стареют, они не умирают в саванне. Они уходят на юг, сюда доходят до берега скелетов. Это на самом деле не очень далеко, километров может быть 200 от национального парка Итоша. Но национальный парк, вы сами понимаете, это просто территория. То есть они, льва никто не держит там, он может выйти из за предела национального парка. И вот они выходят из, уходят на юг, доходят до берега скелетов, потому что здесь, здесь они типа умирают, когда их изгоняют из прайда. И здесь у них есть возможность еще пожить некоторое время, питаясь добычей, которую легко поймать, например, морскими котиками или какими-то Туристами. Туристами, которые да. Которые спят в таких вот зеленых палатках. Правильно. Но, кстати, как вот ты раньше представлял? Вот я раньше себя представлял, что пустыни это э, бесконечные дюны, барханы, пески. Ты идешь, изнываешь от жары. А ведь сколько стереотипов рушится? Пустыня да. чаще всего каменистая. Ночью холодно. Реально холодно. Угу. Э, осадков, но осадков нет и так нет. Что еще? Неинтересно. Но есть, конечно, свои фишки, но в целом очень однообразно.